Автор, автор и организатор проекта Вита Александр Готфрид, визажист и визажист, преподаватель поиска Национального профессионального макияжа Штейна. чемпионка Израиля по макияжу в 2012. я скажу два слова перед тем, как видите, микрофон. Итак, как мне интересовалась во все времена до наших дней? настоящие и прошлое каждая карта имеет свой смысловой посыл и некую визуализацию образа она нашла своих королей там. среди героев нашего времени вот неожиданность а мы герои нашего времени Я рада вас всех здесь видеть, на самом деле. Мне очень приятно, что здесь присутствуют мои друзья, родители и близкие друзья. И просто люди, которые меня совершенно не знают, пришли посмотреть, оценить. Я, волнуюсь. Я, я все забыла. Ну вы как бы посмотрев работы, увидели сами смысл, что это карты. Да, все так то, что сказал Эдик. Своих моделей я именно, вернее, знаю этих людей. Они сами распределили для себя ту или иную массу. А взяла я их узнаваемых вами. Вы должны будете теперь судить, угадала я или нет. Скажем, что Владимир Мицкий это именно червовый король, это некий чеширский кот, вселенская любовь. Э -э, крестовый король, человек, путешествующий по миру, э -э, творческий человек. И да, никто таким не является это известный танцор. Э -э, бубновый король, Эдит его сам по себе король, человек Махината. То есть человек, который крутит финансами, в данном случае этих крутит людьми, этих крутит людьми, он, скажем так, непростой человек. И, да. и у нас остался еще король, Леша Штукин, Бекон. На самом деле, как бы увидев этого человека глубину его взгляда, печаль в его глазах и брутальность мужской красоты, это, это, это безусловно, был пиковый король. Поэтому.. Сами герои себя, скажем так, нашли. Дамы в моем проекте, они статичны, они просто дамы, они украшения всего. Они украшения двора, они украшения мужчин. В данном случае они неподвижны и олицетворяют собой просто женскую красоту. Вальты, некий необычный образ, вальты – это мысли королей». В данном случае я позволила себе, да простят меня мои короли, выразить таким образом их внутреннюю мечту. Скажем, пиковый валет, обрезающий нити, ни в коем мере не связан с кукловодством, что его кто-то ведет. Нет, это наоборот некие путы, некие условности в жизни. И мне кажется, что Леша, в данном случае мой пиковый король, он мечтает, будто не души, освободиться от всего и поступить так, как ему хочется делать то, что он хочет. Ну, в общем, как бы, не знаю, все перед вами. Но я теперь хочу сказать, что э, мои задумки, это прекрасно, но без фотографов, естественно, этого бы не было. Подойдите, пожалуйста, ко мне ближе. Мои фотографы в этом проекте — это мои друзья Марк Павлович, Эдуард Штерн. Я, к сожалению, не вижу Леона Соколецкого. Показать нам, кто есть друг, а кто есть не Мы как были дружной большой семьей, вот все мы здесь сейчас стоящие. Так мы ею и остались, несмотря ни на что. И а то, что должно было отсеяться, скажем, оно отсеялось. И его нет теперь среди нас ни в жизни, ни даже сегодня некоторые не пришли. Ну да ладно, но самое интересное, что на этом проекте я встретила любовь. Удивительный вечер, потому что вид уникальная девушка. Я в этом сегодня убедился, думаю, что все сейчас меня поддержат. Только вот так можно было на свою помолвку собрать такой помолвку. <свист> <свист> <свист> <свист> ну, и сейчас давайте, наверное, перейдем к самому главному. Вы знаете, перед тем, как мы сыграем в лотерею, все-таки здесь присутствуют модели, Давайте ему пару слов дойдем моделью. Я прошу, пожалуйста, Влад Зерницкий, Анна Резникова. Анна, э, сейчас, где вы здесь? Пожалуйста, можно вас сюда? Влад, пожалуйста. ви хочешь, пожалуйста. Вот, пожалуйста, можно вас, пожалуйста? Пожалуйста. пожалуйста. пожалуйста. Дамы и господа, ну, Влада Зерницкого знаете, в общем, представлять не нужно, все-таки я же скажу, да? Административный директор Первого радио, популярный ведущий. А, добрый. Директор коммерческий? Какой директор? Не представляю. Значит, как? Это правильно? Правильно. И певец. Правильно? Правильно. Очень скромный человек. Влад Зерницкий. Давайте аплодисменты. Так. Сейчас будет легче. Вот здесь мне легче. Здесь легче. Звезда российско-израильской эстрады Анна Резникова. Популярнейшая ведущая, несущая нам здорового... Вся а это шанс! Так, ну в общем, все. Всех, кто сегодня нашел время и пришел отблагодарить виду, уделить ей внимание, потому что, я так понимаю, в ее творческой карьере это первый проект, когда она выставляет себя на общественный суд, и я понимаю, как это волнительно. Важно и тяжело собрать людей, сделать работу. Что касается нас, мы, в принципе, выполнили достаточно простую задачу. Нам сказали, ты будешь таким-то конкретным э, королем, дамой, конкретной картой. И, в общем-то, установка, мне кажется, выполнена. Вот как в армии офицер-солдат. Или, можно будет использовать других людей, уже не невестниковых земниц, потому что очень много талантливых, а еще больше красивых людей в нашей стране. Вот. Да? да. Все. Тем более у которых и прическа попышнее, ты понимаешь. <смех> Спасибо. Вам и всем Наташам присутствующие военства. А друг другу, а вы друг друга передавайте, там по идее никто не спросит. Я радуюсь. Я радуюсь. Я радуюсь. Я никогда не заметил. Я радуюсь. будьте счастливы, партнер. Нет, ну-ка ничего не слышала. Сайс Телеком для Виты графические изображения, для непосредственно для пригласителей. Но это не самое главное. Самое главное то, что вы прониклись идеей Виты, которая воплотила все это в реальность. Потрясающие фотографии, потрясающие люди собрались сегодня. Все очень классно. И самое главное, что идея, которая, я думаю, что Вита ее унашивала с самого детства. И она сегодня у вас Для многих это будет являться примером. Примером. Следуйте, люди. Примеру Виты, которая внутри себя зародила идею и смогла воплотить ее и воплотила она ее на 102 процента спасибо большое всем за здравли это выставка випи вот такая